Всем привет! Здесь мы собираем конструктор от Lemma Toys и сегодня соберем рогатку. В набор входит наждачка, две резинки, 14 деталей конструктора и подробная инструкция. Для удобства каждая деталь в плашке пронумерована. А для таких неровностей используем наждачку. Эту рогатку мы легко соберем без клея.